суток вы с любовью из моего домика в деревне я сегодня принимаю челлендж от людмилы поповой вопросы таковы когда с какой целью был создан канал моего ютюба и какое отношение моих родственников к тому чем я занимаюсь на ютюбе я уже даже забыла когда был открыт канал я не говорю что он был создан да история у меня очень длинная канал был создан в 2012 году, как понимаете, это очень давно было. И YouTube действительно становился очень активной площадкой. Я туда заглядывала для того, чтобы посмотреть вот именно эти слайд-шоу. Мне очень очень они нравились, и я хотела научиться их делать. И так вот постепенно я начала учиться. Я значит взяла маленькую программу Creator, Я попробовала в ней, в этой программе, делать слайд-шоу из картиночек просто. Ну, дали боли, потому что это очень простая программа. Есть такие программы, как Кантазия, прошел продюсер. Это универсальные программы. И я начала делать эти слайд-шоу. Ведь а, делаешь их понятно, совершенствуешься. Я стала учиться, учиться тому, как работать на ютюбе. Я прошла там мастерской видеороликов закончила ее с каждым изучила кантазию студию с каждым разом все это у меня прогрессировало было очень хорошо но активности такой и регулярности выпуска видео у меня конечно не было на ютюбе да и собственно говоря такой цели ты не был сейчас все же по другому не было у меня темы не было у меня название канала какой сейчас его существует с вас он просто любовь минулина мой знакомый подписчик предложил мне монетизацию тогда я подключился в партнерской программе аир во времена таких перемен что ли скажем так на YouTube они меня отключили уже выплачиваться должна была цифра достаточно определенная они меня взяли и отключили все, у меня тут вообще стресс, мне ничего не хотелось сделать, да мы строили дом. Тут, в общем-то, не до канала YouTube, скажем, мне было. Тут не было никакой системы. Потом я разочаровалась в том, что и эту монетизацию отключили. Ну, в общем, ничего веселого я в этом не видела, да, пока не наткнулась на школу Дениса Коновалова. Школа Дениса Коновалова, это, конечно, очень... И очень нужная школа, которую надо пройти каждому. Я закончила ее, мне дали сертификат. И мне очень повезло, что э, партнер Дениса, ну и там сам Денис, я не знаю как, они проводили выборочно аудиты каналов. И в частности, вот мой канал тоже попал э, в этот разряд, провести аудит. И мне забраковали все буквально, значит, и шапку канала, и значок канала, и название канала, что это такое, ни о чем не говорящий канал, когда только фамилия и имя. И вот тогда я полностью призадумалась о смене названия канала, значка, шапки и трейлер канала. И я начала заниматься вот полностью значит обновлением названия обновлением шапки, значка канала. Долго делала трейлер канала. Я прям вот очень я, ну, серьезно к этому отнеслась. И, знаете, я даже не думала ни о каких подписчиках, мне они, собственно говоря. Ну, поскольку, поскольку я делаю ролики, я умею сейчас уже, ну, не говорю, что я прям какой-то крупный специалист, но я уже могу общаться с программой контазии студия», прошел продюсер, и я не думала там, мне что надо какая-то подписная база или еще что-то. Но когда изменилось название канала, когда изменилась шапка, трейлер, все говорило о том, что мне надо заниматься именно в этом направлении. Аудитория должна быть именно направлена на название канала с любовью из моего домика в деревне и к тому же мы переехали из города уже в дом естественно что деревенская жизнь стала меня затягивать скажем да хотя у нас там нет такой жирности, кост там поросят и коров нет у нас только куры вот. но тем не менее мне стало интересно снимать о благоустройстве своего часа я привозила цветы из европы из голландии естественно мне хотелось рассказать об этом и вот таким образом сейчас у меня есть уже направление в деятельности моей деятельности в канал и знаете пошли как-то подписчики это всего только года два вот скажем так а цели у меня такой не было Выходят мои видео я их показываю друзьям я при желании своим подружкам делала, поздравлялки какие-то, ну, например, их мамам. Знаете, это было все на уровне того, что ну, это красиво, мне нравится и нравится кому-то. Сейчас, конечно, все поменялось в моем сознании. И я очень долго после того, как отключили... Мне партнерскую программу АИР, я подключалась к монетизации очень долго, потому что там были какие-то проблемы у меня. Но сейчас все стабилизировалось, сейчас все нормально, сейчас я работаю. У меня есть свои подписчики, с которыми я общаюсь, мне интересно. В частности, канал Людмилы Поповой, я с удовольствием ее смотрю, общаюсь с ней. Ну, очень хороший человек она. Много можно назвать еще таких блогеров, с которыми я общаюсь, и мне интересно. Вот вроде бы я вам уже ответила на первый вопрос о цели. Сейчас, конечно, у меня есть уже и целевая аудитория, и все поменялось в деятельности и лично моей и жизни канала. Я стараюсь регулярно делать видео не менее восьми месяц составляю план м, действия какие-то видео выходят так экспромтом а так вообще конечно я стараюсь сделать план и работать по плану потому что ну, это как-то дисциплинирует скажем так. <дисциплинирует>, дисциплинирует вопрос отношения а родственников к тому чем я занимаюсь оно неоднозначное правда скажу неоднозначное потому что ну, скажем, муж, дети, ну, делаю, я делаю, я делаю все это одна, монтирую одна. Муж иногда участвует в съемках, которые, ну, только те, которым там нравится, например, он делал коптильню, это он с удовольствием все показывал. Ну, ему это, скажем, интересно. Ну, нравится, нравится показывать то, что он делает. Сын и дочь, они у меня относятся положительно, но, скажем, без участия это им, ну, делаю, я и делаю все. Но есть и категории таких, у нас много родственников, ну, наверное, не всем все нравится то, о чем я говорю, то, что я делаю на своем канале. В частности, буквально события недельной давности. Когда мне позвонила мама и сказала, сказал, вот я вот прям дословно говорю, прекращай заниматься ерундой. То есть видео пока на канале YouTube. Все родственники говорят, что у тебя поехала крыша. Ты дурочка. Так что давайте я посмеюсь как дурочка, да вот так вот. Вот, сказали, что ты дурочка. Ну, прям вот, прям вот так вот, да? А это было сделано такое заключение. Она сама не видела, но сказали родственники, что я рассказывала про свою тетю, которая 92 года. И вот что-то там кому-то не понравилось. И вот заключение такое, такое, что я дурочка, у которой поехала крыша. Так что вы можете на меня посмотреть. Таких еще, видите, как, ну не все так могут откровенно сказать, что ты дурочка. Значит, ну я скажу, как было, так и было, да. Но ну, я еще спросила, говорю, а кто это сказал? Она сказала все. Все. Все. Кто все не расшифровывалось. Родных у нас много. Друзья мои, что я могу сказать? Привет вам от дурки. Я занимаюсь тем, что я люблю делать э, видео, красивые поздравления мо могу сделать, да, рассказать о том, как... Ну, я просто живу, понимаете, я, я же не одна такая на YouTube понимаете. Люди как бы носят какую-то там вообще информацию о, о своей жизни. Я не сторонник таких вещей, но рассказать... Вот, например, у нас очень маленький домик в деревне, и я рассказываю, как вот, а может и кому-то пригодится, вот сделать такой небольшой домик. Бывает, ну, конечно, и полезная информация есть, потому что говорит о просмотрах на моем канале, поэтому я думаю, просто надо поднять руку кверху и сказать, ну, кому не нравится, проходите мимо. Так вот, да? Вот. а я хочу заниматься... YouTube. Я хочу заниматься видео, мне это нравится, это мое увлечение. Я, кажется, ответил достаточно подробно на вопрос. И хочу передать эстафету, вызов, челюсть переводится как вызов, хочу передать своим тезкам, тезкам, своим тезкам. Это Любовь Дведенко, канал Next Station. Любочка. Пожалуйста, расскажи, с какой целью ты создала канал, потому что я знаю, что ты не очень давно его создала. Любовь Малышева. Мне очень нравится этот канал. Она такая рукодельница, самодельница, у нее золотые ручки она шьет. Любочка, я прям вот с удовольствием бы послушала. И третий канал – это «Заметки Сибирячки». Любовь э, Сидорова. Так что мои Любаши, дорогие девчонки. Я передаю вам эстафету, челленджи и расскажите, пожалуйста, почему вы создали свои каналы и как ваши родные и близкие относятся к тому, что вы этим занимаете. Друзья мои, мир вашему дому!